Привет! Вот прошло примерно еще две недели, я выложила еще одну часть вышивки. Сейчас мне почему-то немножко грустно, потому что я чувствую, что скоро она закончится. У меня выросло здесь на вышивке, видите, облако и туман, мой любимый. Но осталось мне выкладывать всего лишь две с половиной полосочки. И скоро все закончится. Я столько приложила сил, старания, столько времени с ней провела. Помню буквально каждую мозаичку, что сейчас почему-то мне хочется оттянуть этот момент. И закончить ее попозже. Единственное, что меня радует, это то, что есть уже вторая вышивка. Она более весенняя такая. Скоро я вам ее покажу. А сейчас все, что мне остается... Это открыть вот этот вот участок. Я знаю, что здесь должна появиться еще одна большая гора. И на ней будет тоже еще лес. И потом все. Мозаика моя завершится. Думаю, что это будет уже в ближайшем-ближайшем времени. Я покажу вам ее полностью завершенную скоро. На этом все. Пока!